И повторите ту же самую операцию. Одновременно заточкой угла при вершине произойдет затылование, затачивание по задней поверхности с образованием режущей кромки и заднего угла. Для подточки поперечной режущей кромки нужно вставить патрон со сверлом в ближнее гнездо на горизонтальной полке. Проточка на патроне должна встать напротив штифта с эксцентриком. Осторожно повращайте патрон вправо и влево, пока звук заточки не исчезнет. После этого приподнимите патрон и поверните его на 180 градусов для подточки противоположной стороны. Для формирования второй плоскости на задней поверхности нужно вставить патрон в дальнее гнездо на горизонтальной полке. Проточка на головке патрона должна попасть напротив штиптов, имеющихся на полке. Слегка покручивайте патрон в обе стороны до исчезновения звука заточки.